всем привет рада вас приветствовать на своем канале как стать счастливым сегодня хочу задать вопрос вам я решали ли вы когда ли когда-нибудь головоломки и каковы были ваши успехи потому что в жизни ежедневно присутствуют разного рода головоломки и суть их такова на одной стороне я хочу это то, что хотите вы сами, да? На другой стороне другие люди, которые не хотят того, чего вы. Они не хотят давать вам то, чего вы хотите. Вы хотите этого, а они не хотят. И как же разрешать такую головоломку? Как не агрессировать, как не злиться, потому что ну, у меня же есть потребности, да, и мне их нужно как-то закрывать. Если они не закрыты, я, соответственно, злюсь. Я ненавижу людей, почему они такие злые, они что, не понимают, что мне это необходимо и так далее. Приведу пример. Вот я, например, очень ценю чистоту в доме. И у нас с дочерью есть разделение. Обязанности я убираю в своей комнате, она в своей. Мы так и договорились сегодня. Но я уже убралась в своей комнате, а она, ну, пока не собирается. Говорит: Я буду, я буду, я буду. Я чувствую, что злость во мне растет. Я хочу чистоты, я хочу договоренности, чтобы соблюдались, да. А человек не соблюдает. И понимаю, что как бы это дилемма, которая ну, не должна вызвать во мне агрессии. Есть какой-то способ, который э, поможет мне разрешить эту ситуацию без агрессии. Да? И в таком случае я начинаю рассуждать. Так, я хочу, чтобы это сделала моя дочь. Нет. Я хочу... Чистоты? Да, я хочу чистоты. Я хочу, чтобы дома было чисто. Каким образом это сделать? Я у нее спросила. Ты не любишь убираться? Ты будешь сегодня убираться? Ты планировала? Да, часа через два. Но я продолжаю злиться, потому что она сидела, как сидела, так и сидит. Я начинаю думать, если она не сделает, так и не сделает. Как это повлияет на наши отношения, на мои эмоции? Я решила, что если она не уберется, то я когда смогу, когда почувствую, что я хочу убраться, я уберусь. Если нет, пусть все будет так, пусть там будет грязно. Я пока просто буду туда реже заходить. Смириться с этим, да? Я поставила на весы чистота или отношения с дочерью. Я понимаю, что мне важнее близкие отношения с дочерью. И я приняла тот факт, если бы она не вбралась. Я решила, что делать, если не будет так, как я хочу. С этого же момента дочь начала убираться, и все закончилось. Благоприятно. Все были довольны и радостны. Я вам хочу сказать, что в принципе в моей жизни уже неоднократно были такие случаи, когда меня одолевал страх. Да? С одной стороны, я хочу, с другой стороны, я могу этого не получить. Или я могу это сначала получить, а потом потерять. И как только меня начинал одолевать страх, например, я боялась потерять партнера, я начинала рассуждать. Да, Жизнь может развернуться по двум дорожкам. Мы будем вместе, и мы будем счастливы. да, И по второй дорожке, в которой мы разойдемся, где-то не сойдемся. Моя главная функция в отношениях – это сохранять свое собственное лицо, быть любящей, не давить на человека. И озвучивать свои потребности и желания от собственного лица. То есть соблюдать личные границы. Что, собственно, я и делала. Но... Когда появляется страх потерять партнера, я думала, что я буду делать в случае, если я его потеряю. И я вычленяла те качества, которые люблю в этом человеке. Да? Вычленяла, вычленяла и как бы от него отделяла. И понимала, что эти же качества я могу найти в другом человеке. Он не единственный мужчина на земле. Да? Даже если что-то не сложится, что-то не получится, я могу найти эти качества в другом партнере. И таким образом страх отступал. Другой вопрос, что нужно понимать, соответствую ли я такому партнеру. Бывает такое, что я лишаю, страх не уходит, потому что подсознательно я чувствую, что где-то я не соответствую такому партнеру. В таком случае э, учитесь разбираться с собой, э, научитесь соблюдать вот эти личные границы. Быть любящей. Тогда ни один мужчина от вас не уйдет. Главное, чтобы ваши ценности совпадали. Если вы определитесь со своими ценностями, со всеми, в материальной сфере, в профессиональной сфере, сколько времени вы будете тратить на работу, жить вы хотите в путешествии, либо в каком-то городе определенном, либо в деревне, сколько вы детей хотите и хотите ли вообще, как вы собираетесь прожить свою жизнь. Когда вы определитесь с этими ценностями, вам будет понятно, как выбирать партнера для жизни. Потому что партнер для жизни – это всегда одинаковые ценности. И если те ценности, от которых вы не можете отказаться, у вас различаются, по большей доле вероятности ваши дорожки разойдутся. Поэтому всегда опирайтесь на себя, сохраняйте свое любящее лицо, сохраняйте личные границы вот таким способом. Взвешивайте, что мне важнее. То, что я хочу, или отношения, например. Ну или как, например, с моей дочерью чистота или отношения с дочерью. Что я буду делать, если будет вот так. Всем желаю любви и гармонии. Спасибо за внимание. Пока-пока.